А вот и запись сочинского полумарафона. Все бежим смотреть. Привет всем сочинским полумарафонцам 2015 года, а также тем, кто бежал 5 километров, потому что они тоже могли попасть в кадр моей камеры. То есть не могли, а попали. И вы все с нетерпением ждете видео. Должен сказать, что видео-то я уже выкладываю. Только анонс не публикую о том, что я выложил. И самое любознательные, уже нашли и даже посмотрели. Дело в том, что у меня скопилось такое большое количество видео, посвященные бегу, что я решил выделить это все на отдельный канал, потому что люди делятся на тех, кто бегает и любит бег, и тех, кто не бегает и любит, и не бегает и не смотрит бег. А между ними находятся те, кто не бегает, но смотрит, как мы бежим и радуется нашим успехам. Поэтому вот для Тех, кто бегает и для тех, кто нас поддерживает. Я собрал все видео в одну кучу. Они выложены на канале Фок Ранинг. И либо на этом видео я успею сделать, либо по ним внизу в комментариях или в описании вы найдете ссылки на все сюжеты сочинского полумарафона. В этом же канале вы сможете найти другие видео, посвященные моим забегам и тренировкам, в частности, московский марафон, я там бежал десятку, казанский полумарафон, забеги с питерским ран клабом Adidas, с московским ранклабом Adidas, и тренировочка будет моя марафонская, я тут на днях марафон пробежал отдельное спасибо высшей лиге, тестировал ваши носки, кроссовки и гетеры, и поэтому не могу не выпустить сюжет по этому поводу. И где-то недели через две если вы зайдете на одноименную страницу в Google+, то найдете там фотографии с этого забега. Постараюсь выложить туда все фото, где участники смогут себя найти или узнать. Это потребует определенное время, но думаю, что за месяц я это точно сделаю. Так что смотрите, радуйтесь и вспоминайте свои достижения. Всем удачи! До новых встреч на беговых просторах нашей страны и мира. С вами был Олег Факеев.